Всем привет, меня зовут Макс Риск, сегодня расскажу все о криптовалюте. Как видите, мне ничего тут нет. Значит давайте первым делом биткоин это самый популярный. Дальше, наверное, идет эфириум. Он самый выгодный в акциях. Можете его покупать в биткоинах в криптовалюте. Советую есть и коины разные там они сейчас, кстати, выстрелили, так что покупайте, возможно, еще раз выстрелят 200 процентов и вы сможете заработать на них, купить на них э, в общем-то, коины вот там их очень много и нужно вам просто приугадать, какой из них вам очень нравится и люди, каких они хотят купят. чувство нужно развить, чтобы выиграть 25 процентов если в минус вы пойдете то подождите возможно все получится через там пол через там полгода то все будет вот если не знаете что покупать покупайте сначала эфириум биткоин наверное под вопросом если хотите, чтобы я все подробные валюты разобрал, то лайк, подписка. Набираем много лайков. И я продолжаю. Захожу на часть телефон, Там куча у меня криптовалют. Название именно. И вам все говорю про них и все такое. вот. Изучу про них и все расскажу. Если вам будет интересно. Лайк, подписка. На сегодня все. Всем удачи. Пока коин покупайте они сейчас выстрелят я так думаю если прям нулевой ко коин например нулевой такой Всем пока